Но есть один важный момент. Вот все успешные действия по работе с эконом-сегмента дешевле, дешевого, вот эта борьба, возражений, серии, когда человек говорит, ну это дороговато. Ну, хорошо, есть дешевле, давайте пойдем. Вот, то есть, хотите убить сделку с премиум-сегментом, если вот стоите в квартире за 52 миллиона, он говорит, дорого, вы говорите, не проблема, внизу на этажах есть за 36, за 24, за 12, а там еще можно за эти деньги целый корпус купить. Все, вы убили сделку, потому что эти люди покупают, в принципе, вычурно дорогие вещи, потому что они а поэтому и VIP. Ну, то есть на них обувь такая, которая стоит реально очень дорого. Они приезжают на машине, которая, ну, стоит просто очень дорого. Да, они специально пытаются купить максимально дорого, что они могут себе позволить. И поэтому я как, привожу этот как яркий пример, для чего? Для того, чтобы очень важно понимать... Как работать с этими людьми? Потому что обычными способами, как привычными, я просто видел, что идет слив просто один за другим. Шикарные клиенты. Человек не будет даже в город приезжать. Он готов дистанционно оформить сделку. Он готов да. дистанционно оформлять ипотеку. А менеджер его просто сливает, потому что он пытается выяснить, так в итоге вам какая инфраструктура? А он начинает тупить. И он такой, ну, ну вы знаете, я, наверное, мне надо еще подумать, посмотреть. И он просто сливается, чтобы найти либо другого специалиста, либо реально он начинает думать, что он как-то неправильно построил свой запрос,